Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости и зрители моего канала. Я всех рада приветствовать у себя на канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать полезные и интересные рецепты. Мало кто знает, но с возрастом в нашем организме накапливаются токсины, шлаки и вредные вещества. Это средство поможет эффективно очистить организм, помогает избавиться от глистов, паразитов, нормализовать работу мозга, очистить сосуды от холестериновых бляшек, а также снимает воспаление суставов, колени перестанут болеть, стопы перестанут крутить, ломота в теле уйдет. Также этот напиток улучшает зрение и нормализует давление. Люди, страдающие больными суставами, воспалениями, сразу почувствуют улучшение уже после 7 дней приема этого напитка. Готовится этот напиток очень легко и просто. На стакан кипятка необходимо взять одну чайную ложку розмарина. Хорошо болтать это все, перемешать, затем добавить несколько листиков сушеной мяты также свежая тоже подойдет и оставить это на 30 минут. Затем процедить и пить по половине стакана 2 раза в день, за 30 минут до еды. Будьте здоровы и не болейте! А также пишите в комментариях, какие рецепты вы бы хотели видеть у меня на канале. Мне будет очень приятно сделать для вас рецепты по вашим запросам.